Всем привет! Это шоу "Угодно" и рубрика "Распаковка". Сегодня у нас в студии акустика F380X от компании FND. А что внутри? Открытие покажут. Сители в пакетике. Проводок тоже в пакетике. Второй сителик. Оба сателлита мощностью по 13 ватт, пульт дистанционного управления в пакетике, какая замечательная находка это батарейки, спасибо ребят, подумали о тех людях, которые будут покупать себе акустику, и еще один пакетик, в котором лежит гарантийный талон, инструкция и кабель для подключения внешних устройств. Сабвуфер в пакетике, сабвуфер мощностью 28 ватт, с пенопластинкой и со значком NFC, о нем узнаем позже. На задней панели регулятор средних частот, баса, аудиовход и аудиовыход. Кнопка включения-выключения, антенна, кабель питания Тут у нас что? инвертор Вход для USB флешки и вход для SD карточки. Это все, что вам нужно знать об этой акустике в принципе.